Ну что, любители инопланетянских зондирований, продолжим захватывать, продолжим захватывать, так сказать, Америку. Теперь мы полетим на Санта-Модесу. Погнали! Сразу, чем быстрее, тем лучше. Пускать мы еще не будем, так как это, собственно, новое задание. Или все возможно. Так, вечеринки у бассейна с инопланетянами. Используйте против людей сканирование мысли, чтобы поддержать голова. Нифига, там так горит тупенько. Блин, такие... Прикольные интрушечки, мне нравятся. Их прям можно на превью убрать. Ну, прям топовенько сделано, реально. Немножко замазать, то все, добавить. Are, Отлично, Крипто. крипто. Солнечная Санта система Санта-Модеса для начала в этом городе альфа самца Возможно, когда мы наконец умеем понять, как у людей устроена эта их идиотская социальная иерархия ага. аты первым делом ты должен выскироваться под человек но это я помню что никого вокруг не вижу anyone, вот эти вот штуки как я понял надо собирать они дают соточку к этому как... так аккуратненько так на f да по моему да на f отлично и отлично так, не забывать поддерживать наши мозги. Блин, они а нифига тут их на уровне, оказывается, спрятана. Еще соточка. Так, сканируйте гуманоидов. Отлично. Так. Надо самцов только сканировать, да? Так, что-то я больше никого не вижу из самцов. А, вот. Так, может и... А, это он это, свои комментарии. А мне интересно, собьет? Нет, он собьет. Ладно, я думал, он собьет. О, вижу еще одно Сканируйте глумероидов на вечеринке у бассейна. Отлично, еще соточка. О, зеленая зона, прекрасно. Туда типа каждый может пройти. Так, так. так so похоже, гуманавида so проводит некий социальный ритуал. Думаю, стоит просканировать и понять, что к чему. Какой ритуал? <laughs> так, агенты Маджетика используют прибор, создающий помехи. Они сбивают работу головаси и мешают сканировать мысли. Мысли агенты находятся под действием команды «Забудь» или «Отключение». Они не понимают, что перед ними головаси. Импульсивные мины нужно разряжать, чтобы они не создавали помехи для Головаси. Чтобы не встречаться с агентами с импульсивными минами, проверяйте радиус угрозы на мини-карте. Вон он стоит. Так, этот мэр, кусочек. Кусочек. Так, агенты Головаси способны сбить Головаси, можете обходить их страной, когда вы под маскировкой. Хорошо. Без проблем, будем обходить их стороной. Пока вот этих просканируем, быстренько. Хорошо. Блин, а все становится жестче и жестче. Опа, еще один. А как туда залезть? Так, что мне надо? Придурок этот мэр. Вечеринка у бога, тут все разгромить к чертям. Подожди, да я сейчас. Подожди. Так, убейте гостей на вечеринке, утопите гостей на вечеринке. Ты знаешь, что я сейчас хочу сделать? Вот так вот. Так. Так, хорошо. Хорошо. Блин, не утопил я его. Когда он падает в воду, он сразу же умирает, да? Отлично. Теперь пора всех убивать. Так, где там еще кто Отлично, куда еще? И труп Нет? Ну-ка Сюда, блядь Сюда Так, где еще? Кто-то убежал от меня, прикиньте Убегаю тут всякие Отлично, я ее взял И Бум, до свидули В принципе, все, что я могу сделать Мозги твои напряжать Он там упадет, нет? Упал, отлично. Я так долго ждал этого. Неплохо справился, скрипт. К сожалению, ты привлек внимание местного служителя правопорядка. Будь осторожен. Чтобы справиться с полицейским сантом Одессы, тебе понадобится новое оружие. Я разблокировал лучевой дезинтегратор. А Попробуй ка его на легавых. Отлично, спасибо. А как его переключить? Так, э, используйте лучевой, чтобы расправлять врагов. О, да. Вы, как это классно выглядит. Так, уничтожьте полицейские машины. Да, без проблем, в принципе. Только вот зарядов жалко, маловато, конечно. Так, подождите, а где полицейские машины? Это вот эти? Нет. Отлично. Так, превратите боеприпас-объект. Ни хрена себе right there, Тоже, да, превратит в объекты? Вот это классно <связь> <связь> Так, кто там по мне стреляет, я не пойму Сюрприз, ну да, пока То есть теперь он их Ни мозги не забирает Блядь, они все полицейские машины уничтожил, да? Жаль, жаль Да ничего не страшного вот еще одна новая миссия выполнена была на Изи. Безумная вечеринки в модели. Молодое поколение Санта-Малеса охватило джазовая истерия. <связано> Прикольно. Неплохо. Так, мы косарик заработали. Где эта пушка-то? So like to... Вот, лучевой агрегатор. The... Увеличивает емкость лучевого, непрерывный поток огня постепенно увеличивает урон. У нас цели. Улучшаем. Мне он больше понравился. Так, хотите выйти в меню? Нет, мы можем выполнить еще одно задание. Погнали! Поехали! Поехали и туда. Прекрасно. В прошлый раз мы на испытания отвлеклись, но теперь не. Когда вообще так, это понятно. теле телеящики, то есть это типа замаящик, да? Бля, классные на самом деле привьющики такие, мне нравятся. я прям сделаны, чтобы их брали. Так, в чем будем прятаться сейчас или прям их нагнем? So да нет, нет ничего туп туп такого Внешность может быть обманчива Городские гуманоиды более хитрые Злобные Stringier. Хлипкие Их сложнее обмануть Так что держи ушки на макушке <laughs> Только не на виду Давай Hold сюда Пригаси волну ну что там? Мы получили добро на первый этап. Наш парень внутри ждет сигнала. А запись в портфеле с нужного места. Мотать не надо. Воздействие на подсказания через телевизор. Интересно. Мне-то откуда знать? Ты про риторические вопросы когда-нибудь слышал? Ня. Проехали. А их убить нельзя? Снова эти черные костюмы. Что такое Maggestiк? Точно не знаю, But но у меня зародилась идея, Крипто. Подожди, да я найду, чем записать. Если мы see, хотим достичь успеха, достаточно просто читать мисы. Необходимо их контролировать. Собирать мозговые стволы И будет проще, If если сперва, так сказать. Подмазать шестереночки. Like Что ж, расплюнуть, да? А как мы это сделаем? I believe you're Твои друзья Eben в черном сказали нам верное направление Надо за ними что ли ехать или что? Так, уничтожите машину Majestic, уничтожите машину взрывчаткой Не оставай черного сюда, на тебя обгоняет машина, которая даже лететь не может <звук> Понятно А как, как, какой мне взрывчатка, их уничтожить? Да, понятно Люди в черном то сбегут. Какой взрывчатка-то? Где я вам ее возьму-то? Где мне ее реально взять-то? Ладно, похуй. Так, забыть про черную машину. Не дай сбежать людям в черном. Понятно, все. Убейте агента с портфелем. Это он? Нет, ворон. Ага. Заберите портфель. Ага. Ага. Так, крипто это же просто сумерки мозга. Доберитесь до телецентра. А, до да, Изи. Так, в портфеле с магнитной ленты что там с приказа. Не успеваю читать, прочитайте. А то мне неудобно надо бежать и читать. Я, конечно, нашел. Так, случайно. Я могу лететь и рывочек делать. Это классно. Так. Тихо-тихо-тихо. Бежим, бежим. А вот и бочка. Понятно. Отправиться до телецентра просканирую соного Эрстона. До свидания. До свидания. Я добрался. Изи. Просто изи. Быстро, коротко и понятно. Вы там прочитайте, да, слева наверху и там все будет прекрасно. Что? Это вот этот вот мужик, которого надо просканировать, пока он спит, типа? Конечно, без проблем. А теперь мы еще станем им. Ну, чтобы на меня никто не нападал просто. А, бля, все проебал. Ладно, ничего Нельзя, чтобы человеческий сталь Так, убейте сонного листа, уничтожите машину сонного листа Утопите в океане Сейчас меня эта фигня спадет Так, а как ее отключить, если что, кстати Вот мне интересно Быстренько Знаете, что, наверное, надо сделать Так, пока они меня не видят, так сказать Взять себя. Fly, the... Он отливает там, прикиньте. Он там отливал. Так, мозги сейчас заберем. Так, голоса, голоса голова, голова себе дает сбой. Ну это я понял. Это понятно. Это закрытая зона, это мы не спорим. Давай, давай, давай, давай. Ага, отлично. Ну хотя бы чуть-чуть, так сказать, подсосем. О, нифига, кто там сзади стоит. Так, надо его утопить в океане. Хорошо, без проблем. Отлично ну что добрых полетов тебе долетит он до моря то нет прикиньте не долетел а где он понятно улетел до моря отлично это уже хорошо что она оказалась близко то есть далеко бежать не пришлось на самом деле уничтожьте машину а um, я ее поднять могу, нет? Так, стоп, подожди. И сейчас. Ага, отлично. Так, надо теперь кого в кого-нибудь превратиться. Да, Миш, далеко бежать, далеко бежать. Давай. Ага, отлично. Воу, я в маленькую девочку превратился. Ну, или это не очень маленькая девочка. Ничего, прекрасно. Надо не забывать главное это читать, это вот, вот, вот. не все успевать. Так, как отсюда выйти? Ага, вижу. Мискировочка пропадает, мискировочка пропадает. Так, это самое сексуальное слово в Англии. Валю. Достаточно настроить агенты на крышке, они станут вполне фонрастимы. Ты справишься, я уверен. Не все успеваю читать, конечно, но ну, что пойдет? Они так быстро останавливаются. Так отлично. Меня видит, но мне плевать. чем я там далеко еще же? А, все, я на месте. Я думаю еще далеко. Итак, Риптон, наш план. Мы используем этой телевидение в своих целях, чтобы заставить человечество покориться великой империи Фурона. Воу. Что <с> космет? Ой, подавился. Если ты отогнешь антенну в сторону нашего корабля, они смогут принять фронтскую программу, которая транслирует. И это хорошая новость. Это надо обязательно, да? Все. Так, хорошо. Так, стоп, а как это сделать? Согнуть. Ага. Хорошо. Согнул. Так, скажите мне, а как мне превратиться обратно? Так, я что-то не понял. А как мне теперь... А я могу вот так вот бежать и сгибать, да? А, да, могу, хорошо. Хорошо, могу. Так, ничего-ничего страшного. А, они меня видят, как инопланетянина. Угарно. Угарно. Блин, за минуту надо успеть еще столько тарелок согнуть. Погнали. Так. А, что, я че, не могу. А, могу. Ага, они видят, но мне плевать, вообще максимально Так, не сдавай секреты, не хотелось бы жаловаться на тебя Но что-то там он там говорит Они по мне вроде бы не стреляют, то хорошо Так, нет, стреляют А, все, я могу летать, а что это я туплю тогда? Туплю тут такой а Я, оказывается, уже летать могу и все нормально. У меня еще минутка осталось. Отлично. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Они меня опять потеряли. Угарно. Так, сколько осталось? Еще две? Ну, я успею, в принципе. Ага. Мысли заберем сейчас. Ага, хорошо. Ну, куда они бегут вообще фиг знает. Так, мы как будто в будущее принеслись. А, это, это не то. Это, я думал, задание они Ну, все, последнее осталось. Прекрасно. Не касайтесь земли, там было написано, прикиньте. Ну ладно, это не так важно. Поехали, передача данных, на чита. Завершение загрузки. О, это просто невыразимо. Нифига их колбасит. Отлично. Теперь увеличу мощность. Сейчас будет пиздец. Стой, крипто! Сигнал слишком силен. Мозг моедов не выдержит такого напряжения. Кара танка! Он взял все и сломал, да? Пиздец. Крипто, скорее! Изгони антенну, пока они не... Понятно. О, это было больно. Наверное. Мерзость. То есть не получилось, да, ничего? У них мозги повзрывались. Крипто? Крипто! Ты где? Пойду-ка перекушу. Бам! Нифига у них жестко, конечно, так взрывал мозги. Это же у всех, кто видел телеящик, да, вы имеете в виду, или те, кто просто рядом были Но это жестоко, это жестоко, но зато мы выполнили еще одно задание Так, я надо было уничтожить взрывчаткой машинку и не касаться земли Блин, многовато заданий, многовато Так, кинетический ускорители, бла-бла-бла-бла-бла-бла Молния испепелила целый квартал, 12 погибших Электриков привлекут к суду за некачественное заземление. нифига себе бедные электрики, которые там были. Ой, как бедные. Ну на этом все, да? А это мы одну задание прошли или два? А я что-то так и не понял. Как-то время быстро летит, не зря. О, открылась гонка уже здесь. А здесь еще нет. Ну продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Поставьте палец вверх. Спасибо. Пока-пока.